Здравствуйте, Лена. Здравствуйте. Хорошо ли меня слышно? Слышно хорошо, даже замечательно очень. Ну, здорово. Вот резкость, темность опять спи, Да ладно, вижу. я вас и так очень замечательно вижу. Вот. В таком темном обрабле обраблении. А можно сразу вопрос? Вы всегда в темноте сидите или это специально подставило? Сейчас настальная лампа включена. Угу. Но так вы предпочитаете сидеть с, без общего света, без, без верхней. Mm -hmm. Да? Да. Как-то так. уютнее немножко. Ну, тогда начнем, как обычно я начинаю, сначала ваши вопросы, возможно, которые вы сразу хотите задать, а потом уже я начну. Mm -hmm. То есть мои вопросы к вам, да? Да. Ой, честно сказать, что я даже сейчас, наверное, не. не... Нет, это не специально, это если у вас были сразу вопросы. Бывает так, что я начинаю спрашивать, а, а человек хотел сам что-то спросить сразу. Нет, это... это думать надо даже, если честно. Да. Так Хорошо, послазываю. тогда я... <связать> вот вашей теме. А... Первая фраза. «Мне кажется, что у меня алкогольная зависимость». <связать> если вы пишете вам «кажется», Значит, вы в этом сомневаетесь. Да-да. Давайте разбираться, алкогольная ли у вас зависимость, или что это такое? Ой, да вот когда тянет выпить, Прям... наверное, зависимость. да? Все время тянет выпить? Постоянно? Да нет. Дальше вы пишете, что когда в гости к вам кто-то ну, приходит. Бывает. Когда вы с кем-то общаетесь, вас не тянет, да? Угу. То есть, когда есть элемент общения, тогда и, и тяги нету. А тяга просыпается только во время одиночества. Угу. Угу. Или после того случая, который вы упомянули. Да. Дальше. Я приняла решение избавиться от этой привычки. Вот угу. Так вот твердо. Как вы э, определите момент наступления этого решения? Что, как, как это именно, именно выглядело в вашей голове, я приняла решение? Вот так вот. Настроилась-то, что ни к чему, не нужно это. Ведь для здоровья вредно, в принципе, по жизни мешает. Угу. Чем мешает? Ну, как сказать, то понимаете, что, ну, в принципе, тревожит человека. Это плохо. Ну, почему? Бывают люди, у которых, например, работа связана с этим. Вот я только что проводила консультацию с девушкой, она, она будет выложена, кстати. У нее работа <с связана <с, с выпивкой, ну, в умеренном количестве. Ну немножко, конечно, потому что если по праздникам, то это не страшно. А если чаще, то это уже не совсем хорошо, на мой взгляд. То есть вы хотите избавиться вот от этой постоянной тяги, которая неуместна, в контексте ситуации не оправдана? Да. Отлично, хорошо. Пока силы воли не хватает, чтобы совсем отказаться. Опять же слово «совсем» тут подразумевает, что вы уже от чего-то все таки что-то вам в этом направлении удалось. Что удалось? Раньше. Чаще такое состояние бывало, а сейчас все равно стараюсь ограничивать и в какие-то моменты говорю, что нет, не нужно. Чаще что? это как? Каждый день, через день, раз в неделю? А, иногда раз в неделю, иногда там, раз в две недели, иногда каждый день. Угу. Как Раньше как было каждый день, да? Когда вы после случая несчастного спасались? Угу. Это было каждый день, и сколько это примерно продолжалось? Когда каждый день? <связь> даже честно сейчас сказать, точно ну, приблизительно месяц-два, неделю, сколько год, наверное, вот полгода где-то, а потом так уже стало потихоньку отходить, но все равно он до сих пор какие-то такие есть моменты, <связь> что, но сейчас мне это не нужно, потому что у меня все нормально, то есть нету никаких таких плохих обстоятельств, от которых нужно избегать в жизни. <связь> Вы говорите, что вам это не нужно, но тянет все равно. Так ага. что ли? Ага. Вы понимаете, что не нужно, спасаться да. нечего. А угу. Матяга сохранилась, как привычка. Поговорить лично ни с кем из близких на эту тему не решаюсь. Почему? Угу. А неудобно. Почему неудобно? Ну, так, такая тема то, что компрометировать я не хочу компрометировать себя в глазах близких, это как. Да. Из близких. Все равно живем? Из близких да. кто? И живете ли вы отдельно вместе? Как встречаетесь, в каком режиме? Ну вот сейчас отдельно. То, я То, что я вот писала в о... диалоге. Mm. Так сейчас и живут, что... Ну, это вынуждены конечно, лучше вместе с кем-то жить. Mm -hmm. А кто есть из близких? Родителей, брата там по-моему, да? Угу. Раньше жила вместе с мамой вашим братом, потом бабушка ага, Андрея да. сердце, мы поменялись. То есть бабушка сейчас живет э, с вашими родителями, да? Ну да. У меня мама только под бабушкой она не живет с нами. У -у -у. А я жила с мамой раньше. <coughs> Это, Это ради бабушки. бабушки. А так вам так, хотелось бы с родителями жить, да? Ну, что поделать? Все равно вот я считаю, что здоровье дороже. То есть, Подождите, Я согласилась, как? да. Э, э, вы вы, вы прощу здоровье сейчас? Бабушке, конечно. Бабушке, А так Но вам хочется? Все равно бы хот... я побеспокоилась, и, ну, побеспокоилась, если бы она одна выходилась. А. Ну, Все равно же нужно как-то ухаживать и заботиться, как то нужно. А так вам хочется Хотите? жить с родителями? Конечно, да. Глава лучше. Угу. Так, сколько вам лет, я вам спрашивала? Нет. 21. Угу. То есть вы готовы жить с родителями. Как насчет планов на... на составление собственной семьи? Ну, конечно, это очень даже нужно и необходимо, но пока вот не встретила человека, с которым это было бы возможно. Угу. А как вы себе представляете? Вот встретили вы человека, решили угу. какое-то время общаться, решили пожениться. Вы будете жить, продолжать вместе с вашими родителями? Нет, отдельно. Ага. То есть здесь, по здесь вот такая смена обстоятельств для вас вполне приемлема, да? Вы ага. не, не привязаны к родителям, потому что именно к ним привязаны, так я ага. понимаю, да? А потому что вам просто одной не очень комфортно. Ага. Да. Все понятно. Некомфортно. Некомфортно. Так чем же вы себя можете скомпрометировать все таки поговорив с родителями, если вы, э, в принципе, желали бы жить с ними, да, и вам с ними комфортно, mm -hmm. почему не поговорить? Что вы такого можете от них получить, э, чего вам не хочется получить? Да, в общем-то, ничего плохого, просто мне самой не хочется какими-то такими вопросами расстраивать, во-первых, а во-вторых, ну, знаю, что такая тема, -то, что... Близкими... Стыдно? Не... Да, конечно. Не... Стыдно. Не... даже вот, если бы я ей сказала, так что, вот как сказать, даже вот ну, какими фразами, вообще, как бы дойти, вот, не... не представляю даже. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть нельзя сказать, мама? Мне кажется, вот как вы мне написали, да. у меня алкогольная зависимость. Нет, я так не скажу. Почему? Я, я, сейчас, я сейчас оговорюсь. Я не уговариваю сейчас вас доносить этой маме в такой Нет. форме, в которой вы написали. Это ни в коем случае не на это направлено. Я выясняю, Нет. на каком уровне у вас выстроены отношения с, с родителями, и Нет. почему и как вы можете им что-то донести или не донести. Вот так вас тормозит? Вот вы, вы в какой форме могли бы ей сказать, в какой форме точно не могли бы? Вот. В такой формулировке, в которой вы мне это написали здесь на форум? На форум. Это, это вы... Ни в какой бы не сказала, потому что все-таки я считаю, что такие моменты или нужно скрывать или самостоятельно как-то. Вот. То есть я не считаю, что это нужно обсуждать в семье, mm -hmm. с родителями. Тем более, что в принципе я никаких проблем уже не доставляю своим родственником, то есть. А вы доставляли проблемы раньше своим родственникам? Думаю, что нет. А могли бы в детстве? Не, не знаю, не думала об этом. Вы пишите, родители недружно жили, часто ссорились, да, развелись, такое. папа переехал. Сколько вам лет было? Сколько лет было? 12-13, где-то так. Mm -hmm. И стало спокойнее? Mm -hmm. А с папой вы после этого не общались? Нет. Mm -hmm. mm -hmm. Вы сейчас оцениваете эту перемену, как стало спокойнее? Или прямо тогда помните, что тогда у вас... Да, вы стали да, тогда даже сразу я поняла, ну, конечно, мне лично легче стало, всей семье легче стало, потому что когда конфликт, это совсем такие уж отношения угу. неплодотворные, ненужные. Да, себя, В те моменты, если вернуться, вы уже были достаточно Большой девочкой, наверное, помните, хорошо, вам было там лет 11 12 Когда mm -hmm. происходили конфликты между родителями, о чем вы думали, что вы делали? Почему? Ну, потому что скорее бы вот, закончился именно такой конфликт. Ну, у меня просто папа становила вот, себя агрессивно. Мама-то да, по характеру очень спокойно. То есть она никогда не агрессии не проявляла. Так вообще, конечно, страшно, когда кто-то там. Кричит, угрожать, он кто, не знаю, руку поднять даже. А что вы делали в этот момент? Ну, вот такие моменты. Конечно, старалась или уйти куда-то, или ну, с мамой вместе, допустим, закрыться хотя бы где-то uh -huh. в комнате, чтобы ну, не провоцировать дальше конфликт uh -huh. и как-то уже постараться избежать такой ситуации. Когда конфликт завершался, о чем вы думали и что вы делали? Честно, не помню, уже даже. Не скажу сейчас. А как он обычно завершался? Мы просто расходились в разные стороны. Просто уставал. Просто... Вы отсиделись в засаде. Да. Да. Угу. И папа выплескивал все то, что у него там. Да, накопилось. да. да, да. Никотина, все свои вот чувства, а -а -а. эмоции. Да уж, ну скажи, легче станет, потом все равно уже. Угу. Так, не могу сказать, что если у меня это будет. Что... <как> Смотрите, вы сейчас как бы, ну, вот моя гипотеза, да? <как> у вас вот есть вот этот вот момент, который вам самой не нравится. Вы объясняете его как алкогольную зависимость, и вы затаились. <как> Я не хочу общаться об этом с родителями. Я лучше спрячусь, и ничего не скажу. Причем я так и не поняла, почему. То ли вам стыдно, неловко за себя, то ли вы боитесь расстроить маму. Это и то, это и то. И то, и то. Угу. Как вы думаете, если бы вы нашли слова и сказали бы это маме, как вы думаете, что бы вам ответила мама? Я ну, не знаю, честно. Ну ничего а плохого там не сказала. Можно, поддержал бы даже. Честно, не знаю. Правда. Угу. А младший брат на сколько у вас моложе? На 4 года. На 4 года. У него никаких, у него сейчас как раз подростковый период у -у -у, заканчивается, да. да? Как у него отношения с мамой? Ну, по-разному бывает. Все равно. Он старается быть уже более самостоятельным, вот. uh -huh. проявляет в каких-то моментах то, что хочет сам принимать решение. Uh -huh. Правильно, Это. в общем-то. Агрессия ну, есть, да. присутствует, нет? Ну, сердится, конечно, если что-то вот, не разрешает ему или так. Но все равно же еще не совсем взрослый человек, то есть у него должна быть какая-то вседозволенность, с одной стороны. Но он, он и сам понимает уже, взрослел достаточно, тоже uh -huh. Смотрите, вы сейчас живете одна, да? Угу. Это отдельная квартира или комната, что это? Квартира, одна Квартира. Комната. Рассматривали ли вы варианты? Вот у вас есть подруга, да? какая угу. Рассматривали ли вы варианты, чтобы, например, пригласить к себе пожить временно подругу вашу? А нет, это не получится. Почему? Что у меня вот, ну, то вся живут, ну как, бы, с своими родителями. То есть это было бы ну, по меньшей мере странно, что ли. Это ладно там, когда То есть само посещает... такое предложение, вы думаете, что у вас примется от вас странно, да? Да понятно, ну, я не вижу в этом, в принципе, смысла. Ну а почему? Если вы говорите, что в компании вам легче воздержаться. Да. Почему бы нет? Ну, не должны же другие люди из -за этого как-то что-то страдать и а почему страдать? Некогда? Может быть, Им это если не... Не нужно. Я, я же. У, вас у меня подружек все хорошо. То есть они живут они. И... Ну, то есть, все нормально. Нету никаких таких полов, чтобы да, mm -hmm. переехать с усеми. Mm -hmm. Ну, а каждый вечер встречаться накладно, потому что это дорога, это ну это понятно. на общение требуется время и усилия. Я умею хорошо готовить. И могу устроить маленький праздник. На... Да -да. Вот... Вот эта подруга ваша, подождите мне, она у вас единственная наст... настолько вот, чтобы вы с ней плохо? Ну, она мне самая близкая подруга, можно сказать сейчас, потому что с другими девчонками, конечно, вот и общаемся, и друзья есть, и подруги есть. Как часто вы с ней общаетесь лично? Ну, вот встречаетесь? С кем именно? Ну, вот с этой близкой подругой. С близкой подружкой. Ну, на неделю раз, два, три, точно. Uh -huh. Чаще уж тоже не получается, потому что все равно свои дела какие-то есть. Это да. uh -huh. сложное время найти, чтобы чаще видеться. Uh -huh. Где встречаетесь? А можно просто куда-то погулять, пойти там, не знаю, можно в гости друг к другу. Uh -huh. Чаще в гости не друг, друг к другу. Вы ее в гости к себе часто зовете? Ну, иногда да, иногда за мной, иногда она меня зовет. Иногда от погоды хорошей на улице, допустим, лучше погулять, конечно, uh -huh. чем в четырех стенах сидеть. Тогда воздерживаться удается легче? Да. То есть бывает, что совсем воздерживаетесь. Ну, бывает иногда что наступают такие моменты, что очень-очень тоскливо. Очень-очень что? Тоскливо. Тоскливо. Одной. А с подругой не бывает тоскливо? Нет. Кто из вас вот когда вы с подругой общаетесь, кто из вас больше говорит? Одинаково. Одинаково. На какие темы? На любые совершенно. Обсуждаете там мальчиков не знаю что и там какие-то женские штучки. Ага. Кто из вас больше задает вопросов? одинаково тоже одинаково uh -huh. а вы можете вот в следующую вашу встречу с подругой понаблюдать за этим не, не надо ей проговаривать об этом просто понаблюдать кто из вас действительно uh -huh. даже не понаблюдать э, в процессе разговора потому что не uh -huh. получится а вот вы с ней встретились и сразу после встречи uh -huh. посидели вспомнили кто больше говорил и кто больше задавал вопросов ладно uh -huh. Вот. вот такое наблюдение сделать одно. Почему я это, вам даю такое задание? Потому что м -м, вот сейчас я с вами разговариваю. Ну, это mm -hmm. понятно, наш формат общения, я веду беседу. Я вас mm -hmm. спрашиваю, вы отвечаете. Да? И я не знаю, как вы себя ведете в общении с другими людьми, которые не являются психологами, педагогами, еще там кем-то для вас, да, которые mm -hmm. для вас в, равных, в равной mm -hmm. роли. Ну, равно, конечно, по тропом сейчас. просто я даже да, не очень... Да, представляю, да, да. да, угодно, поэтому, да поэтому. Мне нужно понять, как вы понимаете, кто из вас с подругой ведет uh -huh. беседу. Или у вас это органично получается гармонично вместе. Такие же примерно наблюдения можно сделать, когда вы общаетесь с другими людьми? У вас, вы говорите, uh -huh. есть еще друзья и подруги, да? Ну, больше знакомых, скажем так. Да. Вот не в момент беседы, общения, а после. То есть встретились, пообщались, а приходите домой, заводите дневник и начинаете вспоминать. У кого было больше вопросов, да, потому что обычно ведущий задает вопросы. Или обращается, обращения какие-то дает. И записываем. Я, друг подруга, где-то примерно в какой, если разделить на сто процентов, я так говорю, сто процентов это ответственность с партнером совокупная ответственность общения. Если у вас mm -hmm. с подругой по 50%, то значит, примерно половину вопросов и каких-то обращений от нее, mm -hmm. а ваши ответы, и от вас тоже половина к ней, от нее ответы. Если это с другими людьми, это может быть по-другому. Заведете еще помимо того задания, что я вам дала там на форуме, еще можно вот такое завести. Почему? Потому что это может потом понять, почему у вас, например, долго складывается контакт или там или быстро наоборот с другими людьми. Насколько плотно складывается этот контакт? Да, насколько вам сложно находить новые контакты для общения? Вот, кстати, как вы сами это оцениваете? Вы легко сходитесь с другими людьми? Не очень. Не очень. Значит, наверное, можно подозревать, выстроить такую гипотезу, что, наверное, вы э, менее ведущие, чем большинство людей. Не Вообще. значит, так выходит. Нет, не значит, выходит. Это гипотеза. Мы ее будем проверять. Хорошо? Вот хотя бы по вашим самоотчетам. У -у -у. Вы будете общаться и смотреть. А кто больше спрашивает, а кто больше там вызывает на разговор? Хотя бы тот факт, кто кого пригласил в гости, например. Угу. Вот. Кстати, как… Э, э, вы уже два раза написали какую-то отметку в день. День-день 5 баллов, другой, относительно стабильно. Кстати, uh -huh. сегодняшний день как оцениваете? Вот сегодня 10. Да? Почему? А да. хороший день, ничего не То Тестик вообще, замечательно. А что хорошего произошло за сегодняшний день? О, хорошо, что то, что ничего плохого. То есть, все хорошо. Это уже хорошо, что ничего плохого. Значит, тоже пишем, отмечаем, потому что на 10. Я, кстати, всегда смотрю новые сообщение сообщения, не всегда отвечаю, ну, не всегда успеваю отвечать, но смотрю я регулярно. Потому что, чтобы мне ответить, мне надо подумать и вообще знать, что ответить. А не так, о, привет! Вот, значит, мы с вами продолжаем вот это задание, во-первых, да? Uh -huh. Во-вторых, мы с вами выясняем, как у вас сообщение, кто ведет, а кто ведомый. Uh -huh. Почему? Потому что вы указываете на то, что вам тяжело быть одной. Ну так, не то чтобы тяжело, но нападает тоска. Да. Uh -huh. Вам необходимы окружающие, необходимы люди, чтобы у вас, uh -huh. чтобы вы чувствовали себя комфортно. Да. Uh -huh. Вот. Все время с мамой жить же не будешь? Правильно? Надо еще учиться находиться и одной тоже. Потому что у вас могут возникнуть, не могут, а возникнуть, наверное, такие состояния, когда вы заведете собственную семью, у вас будет маленький ребеночек или детки маленькие, которые не могут еще не способны составить вам партию в общении равноценную, правильно? Их надо развлекать, находить к ним подход. В общем, как-то с ними взаимодействовать. Вот. Этому надо учиться сейчас. Потому что с детишками, когда в них вкладываешь, в маленьких детей, а они тебе отдать равно не способны, с ними тоже может стать тоскливым. Если сам себя развлечь не умеешь, да? вот. то с детишками это осложняется еще. Кстати, как вы себя развлекаете обычно, вот если сама себе? Ой... Кроме алкоголя? Ну... Не знаю, конечно, можно или в кино куда-то сходить, или там... По магазинам погулять. По магазинам? А что по магазинам интересного? Просто... Вот можно, что-то понравится, что-то там можно прикупить. Вот Можно эту... просто погулять, вот, если хорошая погода, на улице тоже замечательно. Сегодня была хорошая погода? Да. Гуляли? Mm -hmm. Какие увлечения есть, кроме просто погулять по магазинам? Ну, какие-то такие, чтобы вот, что-то чтобы делать? Um, ну, по хозяйству очень люблю что-то делать, готовить, ремонт делать, даже вот ну, конечно, это не всегда можно. Перестановки делать с интерьером. Mm. Вот. По учебе, по работе. А, учеба mm. хорошо дается, легко? Нормально. Mm. Mm. Какие-то сложности с учебой бывают. Как справляетесь, если сложности бывают? Я бы не сказала, что это какие-то сложности. То есть я считаю, что правильно выбрала профессию. То есть mm. мне не сложно. Угу. А кем Мне вы это после? Вы вот на юридическом учитесь, кем вы планируете угу. быть потом? Это же очень такой широкий спектр. А, не могу сказать. То есть вы еще не выбрали специализацию, да? Нет, я выбрала, просто не хотелось поговорить. А, ну понятно. Это, это, это понятно. То есть специализация выбрана? Да. Она связана с публичными выступлениями, нет? Нет. А, ну тогда. Ну это... так относительно. Это больше, скажем так, общения с глазом на глаз. Угу. ну это нормально. общение с глазом на глаз у вас может быть и по по получится успешно относительно вашей профессии. <связывая> и проходите стажировку. то есть вы кроме учебы еще успеваете стажировку проходить. там коллеги есть? <связывая> есть, да? Как с ними складывается, общаться. с ними приходится вообще общаться или вы там только с бумажками с какими-нибудь можете работать? Конечно, приходится общаться. То есть, я получается сейчас, ну, учусь, то есть, в работу втягиваюсь, чтобы по дальнейшем самостоятельно же работать Я думаю, что хотелось бы, конечно, назначить на должность, но как получится, пока вот точно не могу сказать с уверенностью, чтобы вот именно там работать. А так все, все нормально, в принципе, все получается. С коллегами, с коллегами общение как складывается? очень даже ну, нормально, то есть никаких таких конфликтов нет. <с> да конфликтов никаких недопониманий нет, то есть все хорошо, мне подсказывают, если мне что-то нужно, я могу там прийти и спросить угу. <с> более старшим более опытным сотрудником. а хорошего то что? кроме того, что нет плохого. вот, вот, вот я вот уже вот второй раз это замечала Сегодня день прошел великолепно, очень хороший день на десяточку. Почему? Потому что ничего плохого не было. С коллегами все очень хорошо, все очень хорошо, потому что никаких конфликтов нету, ни потому что ничего плохого нету. Хорошего-то что? Ну, потому что, во-первых, мне это работа по душе, то есть сама работа мне нравится, mm -hmm. работа близкая. Mm -hmm. То есть я занимаюсь своим делом, если занимаюсь тем, что мне близко, это я считаю очень хорошо, потому что даже не у всех так складывается, что чтобы именно э, делать то, что Это хочется. А день? Вот, понимаете, я вам сначала <сёк> <сёк> дала шкалу. Ноль. Вы сейчас не можете открыть, да? Ну, вы помните, наверное. Ноль. День не задался <сёк> совсем. Никуда хуже не бывает. Одного, от 1 до 4 баллов неудачи, мелкие, не урядятся, испортили мне весь день или снизили настроение. Пятерочка, средний бал, день прошел относительно ровно. 6-7. Угу. Произошли какие-то полезные события. Нечаянные, приятные повороты и прочие там какие-то события, угу. которые вас, наоборот, подняли, настроение. Угу. Десятка отличный день, лучше не бывает. Вы мне говорите: сегодняшний день на десятку. Что произошло, спрашиваю я. Ничего не произошло, потому что ничего не произошло, поэтому и хорошо. На работе тоже. Конфликтов не происходит, поэтому хорошо. Я пока вижу, что... Ну, и все. И, и, и, и главное, после этого вы, вы молчите, ничего не говорите. Ну, я не знаю, что... Возникает, что возникает ощущение, что, ну, понимаете, для вас отсутствие плохого чего-то, отсутствие каких-то комариков, отсутствие чего-то вот такого вот травмирующего, да, это уже хорошо. Да. И дальше лучше не трогать. Конечно. Ищите ли вы новые контакты, обычно сами, с людьми, ищите ли вы самостоятельно общение, когда вы попадаете в новый коллектив, вот на эту стажировку попали, как вы начали uh -huh. общаться или с вами начали общаться? Ну, я сама, в принципе, могу с человеком. Обратиться с, э, с какими то или вопросами. В контексте работы. Да. Да, и в любом контексте даже. Mm -hmm. То есть, если я вижу, что мне этот человек интересен mm -hmm. и mm -hmm. вижу смысл с ним общаться, то мне несложно. То есть начать общение, что-то самой спросить, потом ну, втянуться в разговор, если меня о чем-то спросят. Mm -hmm. Когда одно и тоскливо. Это какое время суток обычно? Или к вечеру? Ну, очень поздний вечер? Уже неприлично не, не поздний вечер? Или еще там до 23? Ну, вот если зимой, допустим, то у нас очень рано вечером начинается, то есть уже ноль с темно, у нас город такой, что, в принципе, а, это уже не гуляет, не выходит. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть люди, в основном дома сидят mm -hmm. или где-то там mm -hmm. в заведении. Вот вам тоскливо. Вы пытались в эти моменты позвонить подруге, например? Ну, или в ВКонтакте мы чаще переписываемся, если, допустим, она дома, я думаю, что не знаю, может так, пообщаться. Маме? Да, с мамой пообщаться. Да, да, тоже, конечно, звоним. У -у -у. Снимает напряжение такое общение. У -у -у. Да? У -у -у. Почему не всегда к этому прибегаете? А потому что... Очень часто все равно, то есть я же не могу постоянно кому-то навязываться. Тоже У людей тоже свои дела. Какие дела. Есть, вот вы позвонили маме, вы что ей навязали? Ну, поговорили, пообщались, и в общем-то, и все. Даже просто тем не будет для разговора, если там час общаться, два часа. То есть, ну, я не знаю. Для меня вот, нормальный разговор. Там, 10 минут, на ну, полчаса, максимум поговорить по телефону. То есть если лично ты друг конечно, а по телефону часами общаться. Извините. Пробовали ли вы писать незнакомым людям ВКонтакте? Mm -mm. Почему? Не приходил такой мысли? Ну, не знаю даже. Кому бы, например. Вот. Кому бы. А кому Просто так. Просто так кому-то вот, найти и написать сообщества сообщество зайти, написать в сообществе У вас же есть специализация найти какое-нибудь юридическое сообщество, там, где вы могли бы, э, например, отвечать на вопросы. Ну, не знаю, я пробовала. Не пробовали? Нет. Но нет. Вам такая перспектива не нравится? Не очень. Почему? А потому что, даже сложно там там яснительно. Я, во-первых, не в любых вопросах компетентна, то есть в своей профессии. Я выбрала себе вот одно направление. А, допустим, если отвечаешь а, кому, людям на вопрос, нужно так отвечать, чтобы им это было полезно. То есть от а этого нужно все равно самое. А как вы полезность измерите? Вот вы ответили на вопрос. Предположим, вы нашли вопрос, в котором вы компетентны. Вы ответили. Как вы измерите, насколько полезен ваш ответ этому человеку? Ну, то есть, если я бы сказала выход из ситуации, в которой человек обращается, то, конечно, думаю, что определенно это принесет ему пользу, то есть, нужно будет определить. Вот, смотрите, на скидку <губит> я могу вам дать, ну, после после беседы, или даже во время, могу дать ссылку на ресурс, может быть, вы ее даже знаете, <губит> где приходят люди, задают вопросы, <губит> разных тематиках там медицина и психология угу. и всяческие такие где есть юристы вот юриспруденция угу. я вам сейчас в скайпе отправляю ссылку хорошо посмотрим знаете вот этот сайт может вы видите по названию не знаю секундочку ага да слышала такое название вот. Вот, например, там, там люди приходят задают вопросы. Вы можете выбирать, на которые из них вы можете отвечать, а на которые не можете. Uh -huh. Приходите вечерком, к примеру, если уже поговорили с мамой, поговорили с подругой, uh -huh. уже все темы исчерпали. Uh -huh. Как, например, вы смотрите на то, чтобы выйти туда, выбрать для себя вопрос, в котором вы чувствуете себя компетентной? Uh -huh. И составить там ответ. Причем этот ответ будет публичным, вы, ну, его будет видно. Мало того, вы можете еще и заработать от этого. Угу. Зари... Я подумаю, посмотрю. Ну, там насчет заработать не ну, знаю, посмотрите. потому что там требуется угу. подтверждение. Подтверждение угу. сейчас скажу. У вас диплом, нет... момент, да? Да, да, да. У вас когда там диплом? Нет, у меня диплома нет, пока то есть учусь. Нам требуется подтверждение, но может быть администрации можно направить. Какой курс у вас? Сколько вам лет осталось учиться? Полгода. Полгода осталось учиться. Mm -hmm. вот, можно, например, составить администрации письмо. Да, вот у меня вот скоро диплом. И, например, я как студентка там. Я не знаю. Может быть, ну, например, в другой сфере выбрать бизнес, к примеру. Там тоже есть юридические вопросы, попадаются, можно отвечать. Но это. Такое маленькая, маленькая подсказка, чтобы отвлекать себя в те моменты, когда вы уже поговорить с мамой, с подругой и с кем-нибудь. Можно, например, еще найти в том же самом контакте, где угодно, какое-нибудь сообщество, где люди задают вопросы. Тоже публично. Публично почему? Потому что вы можете выбирать для себя вопрос, в котором вы можете дать ответ. Это может вас отвлечь от, э, от думаний в одиночестве, от тех думаний, которые нагоняют вас тоску. Мне пока сложно вытянуть из вас, что именно нагоняет вас там, на, на вас эту тоску, потому что вы сейчас демонстрируете, как сказать, нежела... вы закрыты. Вы слишком закрыты, вы не желаете открываться. Да? Возможно, это может быть какая то последствия, принесенного вами, вами несчастного случая. Вот. Для вас сейчас главное, что я уловила, для вас, если не произошло ничего плохого, это уже хорошо. В детстве тоже, если папа проявляет агрессию, если он идет на конфликт, мы лучше спрячемся от этого, пока это все не прекратится, переждем. В этом режиме вы живете. В итоге у вас э, что происходит с вами? Вы перестаете двигаться вперед. Потому что страшно. Вы, может быть, недостаточно не активно ищете контактов новых. Потому что это страшно. Это может как-то вот усилить дискомфорт. Есть такое? Нет, я бы не сказала, что страшно. То есть я Но... просто не всегда. Мне сложно найти человека, с которым для меня было бы смысл общаться. То есть, я не в любом человеке, он с любым неинтересно. Правильно, это всем не с любым интересно. Но при этом вам этого контакта и общения не хватает. Да. Нет. Вот. Вам его не хватает, но вы его и не ищете, потому что вам не совсем интересно, и вы боитесь натолкнуться на дискомфорт, на то, что придется вам, да, вам вести вам включаться в общение, вас, вам кого-то расталкивать и получать от него, возможно, какие-нибудь там неприятия. Ну, то есть вас не примут, а наоборот скажут, где ты нафиг. От этого как себя чувствуешь? Ну, это я не боюсь, если посторонних людей, то, в принципе, вот я думаю, нормально. я не, сильно не расстроюсь, если... Ну, так это нормально. Если кто-то близкий, а, а с кем-то из близких сумма, то да, это, конечно, влияет, расстраивает. А если... на посторонних людей я не думаю, что есть mm -hmm. смысл вот обижаться, вообще как-то mm -hmm. свои нервы тратить. Mm -hmm. Почему я предлагаю вам формат uh, ответов на, на профессиональные на ваши вопросы, потому что здесь есть еще такой элемент активной деятельности. Uh -huh. Пока вы ничем не заняты, вы можете впасть в меланхолию просто того, что вам нечего делать, грубо говоря. Вот вы уже дома все дела переделали, все вкусненькое приготовили, со всеми пообщались, все делать нечего, тоска. И одна еще, к тому же. С кошечкой не пообщаешься. У вас, кстати, кошечка там… А, я видела ее в прошлый раз, когда попробовала. Котик мальчика у меня. Да. Вот. Чтобы не сваливаться вот в эти тоскливые мысли, нужно занять себя просто. Кому-то подходит физическая деятельность, там, пойти в качалку какому-нибудь пацану <свят> и там качаться до упорчения. Вам, возможно, подойдет вот такое вот э, активные ответы в вашей профессиональной компетенции. Ищите в соцсетях сообщества, может быть, какие-нибудь найдете. Там можно без проверки диплома. Попытайтесь на этом сайте, вот, который я вам дала послать письмо администрации. Может быть, им достаточно будет вашей... скана вашего скана вашей зачетки. Ну, спешитесь там, спросите, там эта администрация всегда идет. На встречу. Вот, И возможно, там. Когда вы почувствуете, что вам одиноко и совсем тоскливо, и что-то нечего делать, сажайте У -у -у. себя отвечать на вопросы, заниматься своей профессиональной деятельностью не на работе, а здесь. Да, -да может быть, можно попробовать. Вот этим вы можете Посмотрим. себя отвлечь. У -у -у. Это будет активная деятельность, которая вас может отвлечь от вот этих вот переживаний каких-то там в одиночестве, когда время ничем не заполнено. Вот, в общем, вот сейчас вот пока на скидку я вам даю вот такие в продолжение к тому заданию отмечать каждый день, да. Угу. А второе задание это отмечать после общения, пытаться от, от, для себя оценить, кто вел беседу, кто больше задавал вопросов, кто больше проявлял инициативы, да. И, может быть, попытайтесь найти себе активную деятельность, профессиональную там где-нибудь в сообществе, где вы можете проявиться активно переключиться с переживания об одиночестве на что-то полезное. <къем> вот. Сейчас, если вы проговорите то, что вы услышали и поняли, что собираетесь делать, возможно, принимаете, собираетесь делать, будет очень хорошо в заключение. Повторить, да? Да, что вот, к чему мы пришли сейчас в итоге? Ну, во-первых, отметки будут вести на форме. Потом проследить в общении, кто в основном ведет диалог угу. с разными людьми. Это тоже лучше фиксировать. Но это уже не обязательно на форуме, просто для себя. <связывается> да, да да поняла. Ну и попробовать свободное время занять чем-то полезным. Например? Например, отвечать в профессиональных сообществах. Ну, а вам эта перспектива как? Может быть, если я вам предлагаю что-то, что вам вот, вот вы вам на самом деле <связывается> не хочется, вы лучше скажите сейчас. <связывается> Ну, я посмотрю. Я просто еще не узнавала, как бы, то есть в интернете не смотрела. Так не пробовала. Да? Группы или там тоже форумы, что-то такое, сайты. То есть мне все равно посмотреть сначала, нужно разобраться да, да, для да. себя. Я так сейчас не могу сказать. И тогда понять. Ну то, то есть у вас сейчас сразу отвращения к, этой, вот, к этому предложению нет? Да. да? Мы попробуем. Да, мне да, посмотреть нужно, пока не могу. Так uh -huh, uh -huh. Потому что здесь тоже возникает uh -huh. момент, когда вы не будете получать, возможно, обратную связь какую-то. Вот вы, uh -huh. вы мне, как вы мне говорили, я ответила, да, где-то кому-то, какому-то человеку, я сказала что-то полезное, недостаточно мне достаточно того, что я знаю, что это полезно, это великолепно на самом деле. Мне вот, например, этого недостаточно. Да, мне тоже. Я думаю, что это недостаточно. Мне еще надо узнать. Представляю, как это может быть по-другому выглядеть в интернете. Да, да, да. Потому что часто очень, когда вот отвечаешь на вопросы, ну я как психолог говорю, я не знаю, как у юриста, когда я отвечаю на вопросы, мне важно еще, насколько человек воспринял этот вопрос правильно, неправильно, да? Насколько он применил то, что я сказала, насколько он понял правильно, он неправильно применил и насколько успешно. Может быть, то, что я ему сказала, он сказал сразу великолепно, как хорошо, и пошел делать, а на самом деле это привело к отрицательным результатам. Uh -huh. Не зная этого, не получая информацию обратно, да, я вот могу э, тоже переживать. Поэтому то, что uh -huh. вот, вот последнее ваше задание, да, мы с вами щупаем, смотрим, uh -huh. отписываемся, как получается, не получается, что получилось найти, можете даже со ссылками, не знаю. Ну, и, uh -huh. не, и, и не обязательно с на самом деле. Просто да, сосудки. я посмотрю. Но могу сказать сразу, что не с огромным энтузиазмом отношусь. Mm -hmm. То есть я узнаю. Понятно. Это хорошо. Если, если бы был огромный энтузиазм, было бы хуже. Знаете почему? Почему? Потому что, когда очень хочется, тогда слабо делается. Да, есть Вот. Поэтому, если хочется ровно, то то, что это сделается, это больше шансов. Угу. Ну, ладно. Вообще, я считаю, да. что в профессии я достаточно себя реализую сейчас. То есть, вот, дополнительно лично для меня нет такой потребности еще в чем-то себя реализовать, именно в профессиональном плане. А здесь не профессиональная реализация. Третье задание, да, вот оно. Она направлено... общение может быть, может да. быть, да. Оно направлено как раз не на то. Э, мы используем ваши профессиональные знания и качества для того, чтобы спасти вас от вот этой вот вечерней меланхолии, когда вам нечего делать, и не с кем общаться уже со всеми переобщались, да? Можно использовать mm -hmm. все, что угодно. Не обязательно профессиональное, да? вот ну, mm -hmm. так вот. Это понятно, Я со своей стороны, пока то, что вижу, я вам предлагаю. Может быть, у вас есть еще. Да, это я поняла. Может быть, вы можете открыть домашний какой-нибудь ресторан и там готовить вкусно. Есть, кстати, кино такое, не помню, я если вспомню, напишу вам, там, где э, ж, женщина держит кафе, по-моему, кино американское или французское, и к ней приходит налоговый инспектор, он с нее требует налоги, она сопротивляется, она с ним ругается, в итоге они там у них происходит любовь, и она ему рассказывает историю, как у нее это кафе получилось, она училась в университете, вот, но ей в этом университете больше всего нравилось то, что она делает вне университета, она пекла печеньки и всех угощала. И все ее друзья, подруги, сокурсники приходили к ней за этими печеньками, угощались этими печеньками. В итоге из университета ее выперли, потому что она там плохо училась. Она в основном печеньки делала. Вот. Но она не жалеет, потому что она открыла свое кафе и печет теперь печеньки там. Вот так у нее сформировалась ее основная деятельность. У этой, у героини этого фильма. И она ни о чем не жалеет. Вот здесь она нашла свое призвание. Вот, поэтому я, я вам не предлагаю вкусно готовить, как по аналогии с этой, с, с этой героиней. Предлагаю вам задание, которое может быть включено, в которое можно включить то, что я увидела в вас, успела увидеть. Вот так. Понятно? Да, понятно. Поэтому не относитесь к этому заданию, как к профессиональной самореализации, угу. mm. отнюдь. Ну ладно, я считаю, что достаточно. Хорошо. Если у вас какие-то вопросы большое. есть еще, задавайте сейчас. Или можете потом отписать. Ладно, пока нет вопросов. У матросов нет вопросов. Хорошо. Ну, ладно, тогда доброй ночи вам. Спасибо большое. Вам тоже всего доброго. Да. До свидания. До свидания.